Как купить в Сочи без риэлторов? Есть несколько способов. Рассказываю. Вариант первый. Если вы точно знаете, где вы хотите жить, например, эта квартира в определенном доме, то найти эту квартиру можно двумя способами. Первый – это консьерж. Этот человек наверняка знает, что сдается или продается в этом доме. И... Бесплатно за вашу красивую улыбку или за небольшие деньги он готов будет поделиться с вами этой информацией. Если консьержа в этом доме нет, то есть одна риэлторская штучка. Нужно напечатать много-много своих номеров телефона и пройтись по всем квартирам в этом доме, запихнув эту записочку в каждую дверь. Только важно запихивать именно в дверь, а не в почтовый ящик, туда никто не заглядывает. Такой способ требует времени и усилий, но он точно сработает. Те люди в доме, которые хотят продать, обязательно вам позвонят. Проверено. Вариант номер два. Если вы ищете себе новую квартиру в большом строящемся комплексе, то в таком комплексе почти наверняка есть отдел продаж, в который вы можете беспрепятственно прийти, и получить всю необходимую информацию. Вам там проведут экскурсию, нальют кофе, все расскажут, покажут. Если нужно, вам помогут с ипотекой, с оформлением документов. В общем, сделают все, чтобы вам было комфортно. Есть только один момент. Придете вы туда с риэлтором или сами, цена для вас будет одна и та же. Потому что, во-первых, в таких отделах продаж, о господи, сидят такие же риэлторы. А во-вторых, застройщик закладывает расходы на поиски клиента еще на этапе проектирования. Так что вариантик так себе, но чтобы почувствовать, что я все сам, вполне сгодится. Третий вариант, он самый жесткий. Работать будем с площадками объявлений. Для этого нам понадобится отдельная симка, которую будет не жалко выкинуть. А выкинуть ее придется, потому что после ваших поисков звонить на нее будут так, что не снилось никаким коллектором. Кроме того, этот способ подходит только тем, кто точно знает, в каком районе ищет недвижимость. Итак, выбираем заданный район и начинаем звонить на все объявления, кроме самых неадекватных. Звоним и сходу заявляем, что нам нужен собственник. Большинство адекватных риэлторов сразу объявят, кто они, и не станут тратить время, если вы четко обозначите свою позицию. Про неадекватных – другая история. Конечно, вам придется потратить вечер-другой на обзвон всех этих объявлений. Но в конечном итоге у вас соберется нормальная подборка с адресами собственников, между которыми вы и сможете выбирать. Это, на мой взгляд, основные варианты покупки без риэлтора в этом городе. А вот когда точно не стоит пренебрегать помощью риэлтора, это если ваш запрос выглядит примерно так. «Я не хочу ничего решать, я хочу жить возле моря». В любом городе России есть своя специфика. Тем более в Сочи. В этом городе настолько много особенностей и подводных камней, что по статистике риэлтор только к десятому месяцу своей работы нормально въезжает в эту ситуацию. И может адекватно ее оценивать. Что уж говорить о двух неделях, которые плюс-минус обычно есть у приезжего человека, чтобы купить здесь недвижимость. А что вы думаете о системе взаимоотношений, которая сложилась на рынке недвижимости в Сочи? Пишите в комментариях. Мы их все внимательно читаем. Пока.